Здрасте, соучастники психологического канала Немиркин. Ваша поддержка помогает каналу в нашей цели распространять информацию о психическом здоровье и психологии. Так что спасибо вам. А теперь вернемся к видео. Вы когда-нибудь влюблялись? Мм, сладкая любовь. Есть ли что-то похожее на нее? Думаю, что нет, но есть несколько удивительных фактов о любви, о которых вы, возможно, не знали раньше. Любовь – это очень сложное чувство, которое может оставить нас счастливыми, разочарованными, растерянными или с разбитым сердцем. Там много всего происходит. По мнению ученых, любовь – это три чувства в одном. Три чувства – вожделение, влечение и привязанность. Если вам интересно узнать о некоторых интересных вещах, которые может предложить любовь, вот семь странных фактов о любви, которые могут просто шокировать вас. Номер один – это может быть обезболивающим средством. Хотя любовь может причинить некоторую боль от разбитого сердца, она также обладает способностью эффективно снимать боль. Страстная любовь может действовать подобно запрещенным наркотикам, таким как кокаин, уменьшая боль. В исследовании, проведенном в медицинской школой Стэнфордского университета, испытуемых заставляли смотреть на фотографию любимого человека, одновременно воздействуя на их руки тепловым стимулятором с компьютерным управлением. Исследователи обнаружили, что испытуемые, которые смотрели на фотографию любимого человека, испытывали более низкий уровень боли. Второе – любовь может сделать вас глупым. Возможно, вы слышали это раньше, но на самом деле есть исследования, которые говорят в пользу этого. Исследования показали, что сексуальное возбуждение отключает часть префронтальной коры головного мозга. Эта область мозга отвечает за критическое мышление, рациональное поведение и самосознание. Поэтому иногда, когда вы совершаете досадную ошибку в новых волнующих отношениях, помните, что вы не глупы, а просто сексуально возбуждены. Номер три. Чувство кайфа и чувство влюбленности похожи. Оказывается, исследование Института Кинси, опубликованное в журнале Frontier Psychology, показало, что ваш мозг в состоянии влюбленности похож на мозг под действием кокаина. Исследователи говорят, что романтическую любовь можно считать естественной зависимостью, которая обладает огромной силой. У тех, кто находился на ранних стадиях страстных романтических отношений, наблюдались симптомы зависимости от психоактивных веществ, которые включают эйфорию, абстиненцию, тягу, а также физическую и эмоциональную зависимость. Номер 4. Чтобы влюбиться, нужна пятая часть секунды. Вот как быстро можно влюбиться. Нет, серьезно. Согласно мета-анализу, опубликованному в Journal of Sexual Medicine, было установлено, что влюбленность занимает не недели, дни или секунды, а пятую часть секунды. Номер пять. Ваше сердце действительно может разбиться. Знаете ли вы, что разбитое сердце – это настоящий сердечный синдром? Это чувство разбитого сердца называется кардиомиопатией Такацуба, иначе известный как синдром разбитого сердца. Главная насосная камера сердца ослабевает из-за сильного эмоционального или физического стресса. Эти распространенные стрессовые факторы – потеря любимого человека, серьезный несчастный случай или разрыв сердца. Хотя синдром разбитого сердца не убьет вас, вероятность его возникновения выше, если вы женщина. Как ни странно, это состояние почти исключительно женское, и исследователи до сих пор пытаются выяснить его причину. Номер 6. Любовь делает вас менее голодным. Вы не можете есть, не можете спать, и, кажется, ничего не можете делать. Вы влюблены, и сейчас это центр вашей жизни. Он контролирует каждую вашу мысль на ранних стадиях. Ах, как прекрасно! Подождите, что? В то время как у человека, находящегося на любовной стадии влечения, может снизиться аппетит, он также может начать проявлять симптомы бессонницы. Почему? На стадии любовного влечения выделяется большое количество допамина и норадреналина. Это гормоны счастья, которые вызывают чувство эйфории. Они вызывают головокружение, бабочек в животе и огромную улыбку на лице. И номер семь – ваше сердцебиение может синхронизироваться. Одно исследование показало, что у тех, кто находится в глубоких отношениях, сердце может синхронизироваться с сердцем партнера. Согласно исследованию, проведенному Калифорнийским университетом в Дэвисе, между влюбленными парами существуют физиологические сигналы, которые могут вызывать синхронизацию сердцебиения. Неудивительно, что разбитое сердце может ранить так сильно. Вас бросают в совершенно другую временную подпись, и это уже не песня о любви. Итак, какие факты о любви вас удивили? Встречались ли какие-либо из этих странных фактов в вашей личной жизни? Поделитесь с нами в комментариях. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделиться этим видео с теми, кому оно может понравиться. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на значок колокольчика уведомлений, чтобы получать больше подобных материалов. И как всегда, большое суперспасибо за просмотр!